Вот увидел ее и понял, что нам суждено быть вместе. Пора шагать в будущее, ведь в нашем мире давно есть очки виртуальной реальности, блендеры, роботы и другие признаки высокоразвитого общества. Знаете, я очень давно хотел свою маленькую механическую горничную. Это ведь как домашнее животное, только вот за ним не нужно убирать. Это она будет убирать. Просто мечта. Правда, купить ее не так-то просто. Цены заставляют ужаснуться. Минимум 10 тысяч рублей, если ввести в Гугле запрос купить робот-уборщик онлайн. Но я вам не Саша из техподдержки. Я знаю, как нужно совершать покупки в интернете, я знаю, как устроен этот мир. Если в магазине можно что-то купить, то всегда найдется ебучий китаец, который продаст то же самое в 10 раз дешевле. Я знаю, где его найти. То, что нужно. Дешевая некачественная хуйта из Китая по цене в 300 гривен. Лети ко мне, киса, я буду ждать. Итак, что же это такое? Это то, что спасет меня от тоски и одиночества. Ну что, давайте сначала небольшой обзор... На фасадной части мы можем наблюдать надпись «Clean Robot» шрифтом «Arial Black». Прекрасный выдержанный дизайн. Сбоку здесь имеется кнопка включения, а также шопсовать USB. Да? Здесь находится отверстие для выдувания воздуха. Также сенсор, с помощью которого робот может видеть. да То есть он живой, он живой, он тоже человек, нормально. Снизу мы можем наблюдать... Навигационный центр, с помощью которого робот может а, поворачивать и двигаться в любом направлении. А, также съемочный... А, а, съемочный... Бля, съемочный контейнер, внутри которого будет... А, застревать весь мусор, да, вот есть фильтр, а здесь будет крупа гречневая, то есть, да, когда вы будете брать, нормально. С помощью этого отверстия он всасывает, да, вот сосет реально, а вот отсюда выдувает, все, все понятно, все предельно просто и прекрасно. Моя оценка касательно внешнего вида и технических характеристик, ну, 10 из 10, то есть, от, отлично, за 300 гривен вполне себе. А теперь самое время проверить ее в деле. Но это успех, это определенно успех. Эта киса может стать вашей верной служанкой, и она будет терпеть любые выебоны. Солнцеодерю. В плане уборки она зарекомендовала себя неплохо. Просто зверь за свои 300 гривен. Но ей не хватает уверенности в себе, выразительного внешнего вида. Это нужно исправить. Да-да-да, вот теперь прям как надо. Это я люблю, конечно. Сейчас проверим ее на склонность к суициду. Ну да, бывает такое, что поделать. Любит она поиграть со своей жизнью. И чтобы обеспечить ей безопасность, предлагаю использовать классический метод. То есть берем изоленту, нож, и теперь это настоящий сторожевой демон. С такой хуйтой вам не будут страшны грабители, сексуальные маньяки и женщины. Really нига? Ну что же, как можно применять ее на практике? Ну, конечно, в типичных бытовых случаях по типу Ай, блять, сахар рассыпал. В ситуациях, когда вы приходите после тяжелого рабочего дня, заебанные в хламину, и она с радостным лицом встречает своего сэмпая. Также можно по приколу тупо харкать на пол, и ваша мэйдочка будет убер. Так ты со мной, да? Теперь она будет для тебя убирать и готовить? А как же твои слова о том, что мы будем только вдвоем? Помнишь вчерашний суп? Ты хлебалого как свинья и говорил Это, это самая, самая вкусная хрень, хрень которую, которую я когда-либо пробовал Спасибо за еду Скажи мне прямо, я плохо готовлю? Я плохо вытираю плевки, да? Мой ты бесчувственный пиздун. Что теперь будет с нашими отношениями? Похоже, больше нет смысла скрывать. Тогда позволь, я отвечу, сыграв на струнах своей души. Я любил тебя, но мои чувства стыли. И вот так всегда О, Ведь я один в этом мире Вот так вот в жизни бывает Никогда до последнего не знаешь, кто твой друг, а кто враг Он думал, что сможет сломить мои чувства, искалечив мое тело Что сможет разрушить нашу любовь, избив Мэйду но время лечит, раны затягиваются. И вот уже мы вместе сидим на берегу реки теплым летним днем, слушаем голоса чаек. И больше никто не сможет отнять нас друг у друга. Боритесь за свое счастье.